Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу, разберем очередной торговый день. Точка входа. На споте здесь и сейчас на данном таймфрейме вышли объемы. Реакция цены, первый отскок, второй отскок, после третьего отскока решаем, что здесь будет точка входа. Ставим стоп лосс или лимитки возле него, которые в случае возникновения сигнала будут передвигаться ближе к цене. Видим агрессивную покупку буквально пару секунд, это наш сигнал. Передвигаем только две лимитки, так как это предел по нашим рискам. Цена забирает вторую лимитку, выходим до первой цели через равное расстояние. По достижению первого профита перезаходим и развиваем стоп-лосс. Цена возвращается за первой лимиткой и начинаем все сначала. Если ты хочешь более подробно понять что здесь происходит, подписывайся, смотри предыдущие ролики где я рассказываю о своем подходе к торговле, масштабирую сделки, развиваю тейк профит и стоп лосс. Цена доходит до цели, развиваем сделку, переносим получившуюся сетку на одну ступень вниз, смотрим на старший таймфрейм и решаем перенести еще на 50 пунктов, в надежде что цена соберет такую Возникает ситуация на контрсделку, ставим стоп или метки возле него, которые в случае возникновения сигнала будут передвигаться ближе к цене. Около 10 пунктов не доходит цена и сигналов тоже не поступает. Значит это не наш случай, пропускаем. Переносим сделку через ночь. Цена около наших лимиток, осталось немного, чтобы собрать стопы. В следующий день и перенести сетку еще на 50 пунктов вниз было правильно, хоть и не результативно. Потому что мы действовали в рамках своей системы. Наконец-то сделка закрытая по профиту. Кто следит за каналом, понимает про что я. Если хочешь лучше разбираться в хаосе, который происходит на рынке, ставь лайк, подписывайся, вникаем вместе.